Всем привет! С вами я, черный медведь, это канал Blackbeard Film, мы начинаем он и фильм. 15 актеров телефильма ⁇ Ано 1090 года ⁇ где они сейчас? Впервые роман Стивана Кинга Кингано был адаптирован Томи Ли Уоллисом в 1090 году в формате двухсерийного мини-сериала. Режиссеру действительно удалось снять страшный телефильм, да и с актерским составом он не прогадал. Спустя 27 лет историю оно взялся по-новому рассказать. о... Андрес Мускетти. Пока новый фильм начинает бить и рекорды в прокате, предлагаю Все узнать, как в лженстве оригинальный фильм в экранизации. 12 место. Денис Кристофер, Эдди Касбрак. Денис Кристофер проснулся знаменитым после выхода комедии, уходя в отрыв. В 1979 году, тогда он получил премию «Бафта». В номинации самый многообещающий дебютант. Затем американский актер снялся в таких успешных картинах, как Уход в черные, Падение, Огненные колесницы». После телефильма Анул Карьера Кристофера не сбавляет оборотов. Так в 2012 году актер снялся в фильме «Джанго. Освобожденный. 14 место. Гарри Андерсон. Ричи Тозер. Досема кваноу Гарри Андерсон гастролировал с программой Фокусника Иллюзиониста и несколько раз появлялся в популярных шоу. После ужастика он остался в киноиндустрии, начал писать сценарии и продюсировать проекты. А не так давно сыграл роли в фильме Вопрос Веры и сериале Студия 30. 13 место. Тим Рид Майк Хэнлон. Актерская карьера Тима Рада, Рида. Начал в 1974 году с ситкома Это моя мама после ОНО Тим остался на сцене. Но в основном участвует в телешоу среди которых Такая Рейвен Соседи по комнате Области тьмы 12 место. анет Отул Беверли Маш Свою карьеру Аннет начала в юном возрасте. Эпизодически и появлялась в разных шоу. В 1983 году она сыграла в возлюбленную Кларка Кента. Лануленг. В фильме Супермен 3 всемирно известная Сей принесла роль Марта Кент в телесериале Тайны Смолвиля». В прошлом году Атул снялась в фильме Женщины убийцы. Одиннадцатое место. Джонатан Брендис. Бил Денбро Джонатан впервые стал сниматься в рекламных роликах в возрасте 6 лет, затем он получил первую роль в телевизионной мыльной опере «Жизнь одна». Спустя два года после роли Билла Бенбро в экранизации романа ужасов Стивена Кинга ему досталась главная роль в фильме «Боковые удары», совместного с Чаком Норрисом. И в том же году в фильме «Божьи коровки», совместно с Родни Дженферлдом. Несколько лет Бренди занимался написанием сценариев, к фильмам и пробовал режиссировать. двухтысячным актеры перестали звать в новые проекты. Джонатан погрузился в депрессию и в 2003 году умер после предпринятой им попытки самоубийства. Десятое место Брэндон Крейн Бен Хенском в детстве. Брэндон Крейн внук Фреда Крейна известного роли в фильме «Унесенный ветром». После оно Брэндон пополнил свою фильмографию телесериалами «Чудесные годы», «Шаг за шагом». В 2005 году актер женился и стал отцом. Девятое место Эмили Перкинс Беверли Маш. Эмили де дебютировала в кино в 1989 году, но после выхода на экраны оно она тут же стала востребованной актрисой. Широкой публике актриса наиболее известна по роли Бриджит. Фиджеральд в трилогии фильмов «Оборотень», а также пароли роли Роузен для сериала «Сверхъестественные». Восьмое место. Челлен Симмонс, Лориэн Винтер Баркер. Ч Челлен было всего 8 лет, когда ее пригласили на Релл Лори Энн Став постарше, девушка сыграла в таких известных фильмах, как «Кэрри», «Подземная ловушка», «Полк назначения 3», «Удачи», «Чак», «Убойные каникулы». Седьмое место. Оливия Хасси, Одра Денбро. Актерский дебют Хасси состоялся еще в 1965 году. В 16 она сыграла Джульетту в фильме итальянского режиссера Франко Дзефирелли, за которую получила «Золотой глобус». В 2014 году Оливия приняла участие в съемках фильма «Социальное самоубийство», который переносит историю шекспировских Ромео и Джульетты в «Современный мир» социальных сетей. Шестое место. Джон Риттер Бен Хенскоп. Джон Риттер стал сниматься в различных сериалах с 1968 года, а дебютировал в кино в роли Дж Роджера в фильме За Баррифут экзекутив. Всемирную славу он обрел благодаря ролям в сеткомах ⁇ трое эта компания ⁇ и 8 простых правил для друга моей дочери, подростка. А также по фильмам Трудный ребенок и Трудный ребенок 2. В 2003 году на съемках сериала 8 простых правил для друга моей дочери-подростка, Риттер упал в обморок и впал в кому. В тот же день актер умер от расслоения Аурты. Пятое место. Шиламур Соня Казбрак. То оно она шила в джамп стрит 21 отражающая кожа а после материнское правосудие из ниоткуда тайны Смолвиля, актриса скоро отметит свое 80-летие четвертое место ричард мазур стэнли уис дебютировал в 19... 1974 на телевидении прорывом для мазур стала роль в фильме геновер стрит геновер Ган... стрит 1979 году 1982 году сыграл роль кинолога Кларка в фильме ужасов Джона Карпентера Нечто Фильм имел оглушительный успех и актер до сих пор приходит на фанатские встречи После второстепенной роли в фильме Оно снимался в таких фильмах, как Моя дочь, Человек без лица, Прощание, С Парижем, Перевертыши Третье место Ричард Томас Билл Дембро Томас уже был довольно известным актером, когда его утвердили на роль Билла Денро. Сейчас в его копилке множество фильмов и сериалов, среди которых хорошая жена, полиция Чикаго», миллиарды. Элементарно Ричард был женат три раза и у него шестеро детей. Второе место ⁇ Сет Грин Ричи Тозер. в детстве. Актерскую карьеру Сет Грин начал в 1900. В третьем году одна из первых его ролей была в фильме «Отель Нью-Хэмпшир». В 1987 году он сыграл в фильме «Вуди Алина, «Дни радио», а в 1990-м исполнил роль маленького Ричарда Тозера в телефильме «Оно». В 2005 году Грин создал мультсериал «Робоцеп». Первое место. Тим Карри. Пеннивайз. «Оно». Самые известные работы Тима Карри – роль доктора Фрэнкин. Фертера в фильме шоу ужасов. Роки Хоррора и Пеневазия в экранизации произведения Стивена Кингану. Актер также сыграл вспоминающиеся роли в таких фильмах, как Один дома два, Потерянный в Нью-Йорке. Тень, Очень страшное кино 2, Кори еще и сделал успешную карьеру в качестве рок музыканта В 2013 году мужчина пережил тяжелый инсульт и с тех пор вынужден передвигаться на инвалидной коляске. На этом было все Подписывайся на канал, ставь лайк, царапай, комментарий, жмекни на колокольчик. Всем пока. С вами был чё я, Blackbeard Film. Точнее, канал Black bear Film и я, черный Медведь. Всем пока. До новых встреч. Смотрите видео каждую пятницу с 12 до 12.45. А если видео наберет больше просмотров и больше лайков и комментариев, то буду выпускать бонусные видео в одну... В один из дней, в общем, либо в вторник, либо в среду, там, Разберёмся. Всем пока!